Привет, друзья! Меня зовут Евгений Воронюк, и в этом коротком видео я вам покажу, как можно менять реквизиты для вывода средств. Вот я зашел в свой профиль. Для того, чтобы поменять, поменять реквизиты, мы наводим курсор мыши на свой аватар. Заходим в профиль. Настройки профиля. Дальше выбираем вкладку «Финансы». И э, для того, чтобы поменять вот реквизиты, не обязательно удалять старые. Можно просто нажать кнопку ⁇ Изменить э, ⁇ то После того, как вы нажали ⁇ Изменить ⁇ вводите ваши э, новые реквизиты. Э, и потом нажимаете ⁇ Сохранить э, ⁇ э, Чтобы реквизиты вступили в силу, на ваш номер телефона придет звонок с кодом подтверждения. Вы вводите видите, этот код. Э, ты ваши реквизиты вступают в силу с вами был евгений воронюк подписывайтесь на мой канал для завтра будет свежее видео по теме кворка и а также возможно другого сервиса по поиску низкой работы на фрилансе всем пока до свидания